Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Прием КФУ-2016». И у нас в гостях проректор по инженерной деятельности Кашапов Наиль Файкович. Здравствуйте, Наиль Файкович! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, чем уникален и интересен Инженерный институт Казанского федерального? Ну, в принципе, инженерное образование у нас, конечно, ведется э, в, скажем, в республике, в России, во многих специальностях, особенно в технических вузах, да, но...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 Например, в технических вузах, которые занимаются только уже конкретно техническими специальностями, они не владеют той базой, той основой фундаментальности, которая уже есть в университете. То есть у них все-таки есть некоторые ограничения в именно в технологиях, в, в том, что они внедряют. То есть, вот допустим, если нефтяное, значит, то он только нефтяное. Скажем, если скажем, чистое машиностроение, то машиностроение. У нас же есть возможность, допустим, нефтяную отрасль вводить, Именно достижений биологов, то есть для переработки нефти, например, биологические объекты. В то же самое в машиностроении мы можем, допустим, вводить направлении, скажем, мы уже машиностроение конкретно там, для нефтяной области или для переработки так, тех же биосубстанций. Ну а у нас в Инженерном институте основное направление, конечно, сделано на, биомедици на биомедицинской инженерии в плане робототехники. То у нас есть, значит, и как промышленные роботы, так и а, человекоподобные, то есть андроидные роботы. Соответственно, то, что делается, говоришь, биологи, мы можем через роботов автоматизировать и, опять же, внедрять, допустим, для лечения тех же, скажем, после инсультных больных, так как, допустим, разработку руки по определенной технологии это делается с помощью роботизированных комплексов. Ну и другое основное направление, это, которое опять-таки завязано робототехнику, потому что роботы, они индивидуальны для медицины, это аддитивные технологии. То есть именно это 3D-процепирование. То есть, скажем так, у нас в университете, в инженерном сути, есть уникальные 3D-принтеры, которых, в общем-то, и в России нет, то есть, допустим, в единичном экземпляре, как связанные с полимерными изделиями, так и с изделиями из металла. Просто невероятно. Наверное, конкурс будет очень сложным. Ну, ситуация ведь какова. Конечно, конкурс у нас есть, средние балл ЕГЭ достаточно высокий. Но ведь все-таки университет уникален всем, допустим, у нас же, я говорю, вот та же самая биомедицина, там большие конкурсы. У нас тоже хороший конкурс, всегда большой, но нельзя, я считаю, что не надо пугаться, потому что, в принципе, мы же рассуждаем, ну, именно, как говорят, у нас обязательно физика, математика, русский язык, то есть поэтому именно сочетание, скажем, ну, даже не знаю, как сказать, все-таки, кто физика математика интересуется и однозначно сумеют перестроиться на инженерию. Это достаточно, я считаю, интересно было будет. А как обстоит дело с бюджетом? Ну, у нас, понимаете, инженерный институт новый. Конечно, соответственно, у нас пока бюджетные места растут, но мы больше делаем упор опять-таки на магистратуру. Но мы в этом году имеем где-то, допустим, получается по управлению качеством, 30 мест на робототехнику набираем где-то человек 30. То есть вот у общей сложности, где ну, это чисто вот по бакалавриату. Ну и будем еще набирать, сейчас уже техническая физика и энергетика перешла в инженерный институт, туда будем набирать 20 человек. То есть лет суммарно порядка, наверное, 100 человек получается бюджетных мест. Но ну, у нас, конечно, многие не бюджетников, иностранные студенты приходят. Скажите, а вот как стать востребованным инженером, если ты закончил инженерный институт КФУ? Ну, дело в том, что я -то как раз э, вижу, что э, кто закончит инженерный институт сразу будет востребованным, потому что, еще раз говорю, так как у нас фундаментальные дисциплины мы пытаемся передавать, допустим, как, так же, как в институте физики, и в то же время даем инженерные дисциплины, то, конечно, скажем, с указанием даже немножко конкретизируем, как биомедицина там, или нефтяные там, отрасли. То есть это позволяет э, ему, наоборот, очень легко из-за обширности знаний очень легко адаптироваться на конкретику. Хотя обязательно вот инженерству дают еще конкретные вещи, допустим то, что связано с инженерной графикой, или, то есть уже то, что непосредственно нужно в чертежах разбираться и так далее. То есть кроме знаний мы еще даем навыки и умения конкретные. Поэтому я думаю, что тут вопрос, он, скажем, не вызывает особых сомнений. Каковы ваши пожелания будущим абитуриентам и выпускникам инженерного института? Ну, главное, все-таки, я считаю, что должны быть люди устремленные, и мы должны стремиться того, к тому, чтобы те исследования то что есть реализовать и применить конкретно для людей и вот мое пожелание когда вы живите для людей живите для себя потому что скажем вы мы все вместе если скажем любые достижения которые есть в науке и в инженерии идут для человека соответственно человек на работая над этим специальностями над этими проблемами работает для всех людей то есть я считаю вот как раз именно Главное пожелание – это живите, живите полной жизнью. Тогда будет все. Спасибо за полные и ясные ответы, Наиль Файкович. Очень хочется, чтобы к вам поступили только самые талантливые абитуриенты. Ну а если вы, дорогие друзья, можете ставить и готовы решать самые сложные задачи, то Инженерный институт Казанского федерального открыл свои двери именно для вас. Не упускайте свой шанс и до новых встреч в КФУ.